Дебют компактного кроссовера Джак GS4 на российском рынке превращается в мыльную оперу. Одобрение типа транспортного средства на машины китайского производства было получено еще в феврале. В мае первые экземпляры попали к дилерам марки Джак. В июне представительство официально подтвердило грядущую премьеру, а дальше процесс затих на целых три месяца. В сентябре Джак провел в Сочи дилерскую конференцию, на которой показал своим партнерам две модели: — 4 и более крупный — 6 которые должны были выйти на рынок с разницей в несколько недель. Позднее один из дилеров даже успел засветить минимальную цену четверки 1 миллион 700 тысяч рублей. Наконец, утром 28 октября мы получили на редакционную почту долгожданное приглашение на презентацию. Правда, в виде ссылки на видеоролик, который планировали опубликовать через пару часов. Однако в назначенное время премьера не случилось, а впоследствии Джак попросту удалил видео со своего YouTube канала, так и не открыв к нему доступ. Тоже пошло не так. Как уверяет Дром, в дело вмешался КАМАЗ, попросив штаб-квартиру китайской компании не проводить презентацию. И по команде из ХФЭ российский офис отменил мероприятие и всякую медийную активность по модели GS4. Очевидно, что прямые продажи автомобилей Джак через собственных дилеров могут помешать грядущей премьере этого же кроссовера под маркой «Москвич». Напомним, что 6 июля на московском автозаводе «Москвич» Сергей Собянин и Сергей Кагогин подписали соглашение о сотрудничестве, а условный модельный ряд предприятия, показанный на презентации, сплошь состоял из автомобилей Джак, среди которых был и GS4. По неизвестным причинам «КамАЗ» и «Москвич» делают из этого жесточайший секрет. Но по всем признакам выходит, что как минимум одним из поставщиков машинокомплектов на московский завод будет «Джак». Несмотря на отмену презентации и отсутствие официального прайс-листа, кроссоверы GS4 все таки появились в продаже у дилеров. Ориентировочные цены — 2,24 миллиона рублей. А вот в Казахстане модель презентовали официально. Правда, там продают не китайские автомобили, а собранные на Кастанайском заводе «Сарыарка Автопром». Но технически машины идентичны. На выбор атмосферник 1.6 с шестиступенчатой механикой или полутора литровый турбомотор, который комплектуется как механической коробкой, так и вариатором. В зависимости от комплектации кроссоверы стоят от 10 до 12,5 миллионов тенге, то есть миллион триста миллион семьсот российских рублей в пересчете. К слову, даже казахские цены примерно вдвое выше, чем просят за GS4 в родном Китае.